Друзья, всем привет! Еще раз у меня Дэвид. Лишат Возлыв. Это не продолжение. Ну, то есть продолжение я увидел. Смотрите какой. Смотрите. Сейчас вам покажу. Зайчик. То есть силуэт зайчика. Смотрите. Помните, мы здесь проходили? Его не было. Только что он появился. Видно вам, да? Это видео продолжение. То есть я на монтаже его скреплю. Вот. Я вам еще раз показываю эту красоту. Смотрите. Вот. Ну что, с вами был я, еще созыв. Это канал Дэви. Всем удачи всем пока-пока.